Здравствуйте! Сегодня я хочу провести маленький эксперимент. И потом снять фильм, о том, удастся ли этот эксперимент. Вот вчера купила вот такое удобрение. Royal Mix у Каренич. Вот. Ну, здесь для всех культур не именно для орхидей вот и я хочу провести эксперимент у меня есть я хочу провести эксперимент у меня есть орхидея которая утратила уже практически все корешки хочу замочить в этом укоренителе вот и потом мы понаблюдаем, удастся или нет мой эксперимент. Вот. Сначала я хочу посмотреть, сравнить. Вот у меня еще пакет есть. удобрения, которым я пользуюсь. Она дешевая. Вот 100 грамм этого удобрения хватает где-то на год. Может даже больше. У кого сколько вот. И хочу сравнить вот здесь вот. Есть состав этого удобрения. Два состава хочу сравнить. Вот что мы здесь наблюдаем. У нас здесь азота 13 процентов одинаково. Дальше идет у нас фосфор фосфора. Здесь меньше в обычном удобрении, здесь 40 процентов. Дальше калий наоборот. Здесь меньше, здесь больше. Здесь 13, здесь 26 процентов. Ну что некоторых веществ здесь нет, но зато добавлена еще янтарная кислота. Вот. Посмотрим, попробуем, так как здесь для саженцев написано культур, вот так. для саженцев, саженцы рослы, замочить, вот здесь вот, одно замачивание на 12-24 часа. Вот мы попробуем это сделать, 1 грамм на литр, вот так. Попробуем. Ну, дальше развитие событий вы увидите. До свидания. До новых встреч.